Привет, психологи, добро пожаловать в новое видео! Бывали ли у вас такие дни, когда единственное, что вам хочется сделать, это просто лечь в постель и уснуть? Я уверен, что у каждого из нас была своя доля таких ужасных дней, когда вы приходите домой измотанным умственно, физически и эмоционально. Иногда день только начался, а вы уже знаете, что это будет один из тех дней. Вы можете чувствовать себя раздражительным и чрезмерно чувствительным, или сдерживаете слезы, или вам пришлось бежать в ванную, чтобы поплакать. Это нормально. Мы все переживали плохие дни. Итак, вот пять вещей, которые нужно помнить. Если у вас трудный день. Первое, трудные дни неизбежны. Иногда мы склонны катастрофизировать плохой опыт. При таком мышлении легко забыть, что плохой момент может быть возможностью для обучения. Рассматривайте плохие дни как бета-тесты для будущих плохих дней. Имея за плечами опыт плохих дней, вы сможете справиться с теми, которые ждут вас впереди. Жизнь всегда будет приносить проблемы и трудные дни, независимо от того, как долго они длятся. Иногда плохой день может превратиться в плохую неделю, но помните, что это не навсегда. Жизнь — это американские горки, в ней есть взлеты и падения. Она никогда не застаивается, независимо от того, насколько сильно вы в это верите. Просто постарайтесь наслаждаться поездкой. Второе — это нормально делать перерывы и просить о помощи. Плохие дни могут привести к тому, что вам захочется все контролировать и одолеть весь мир. Контроль позволяет нам чувствовать себя в безопасности. Но когда у вас плохой день, можно сделать перерыв и попросить о помощи. Вам не нужно взваливать на себя все тяготы. Пожалуйста, обратитесь за помощью к тому, кому вы доверяете, будь то близкий член семьи, друг или психотерапевт. Номер три. Верьте в себя и не спешите. Тяжелые дни могут измотать вас. В худшем случае, плохие дни могут заставить вас чувствовать себя менее уверенно в своих силах. Лучшие лекарство – вера в себя, а практика делает совершенным. Несмотря на то, с чем вы столкнулись, вы по-прежнему сильны и способны. Так что верьте в себя и идите вперед. Номер четыре – сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Внезапный кризис может стать причиной плохого дня или сделать его еще хуже. В такие моменты сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Не пытайтесь взять на себя больше задач, чем вы можете решить. И номер пять – завтра можно начать все с чистого листа. Самое большое утешение в плохой день – это обещание завтрашнего дня. Завтрашний день – это новый день и возможность восстановить свои силы и принять вызов. Поэтому не унывайте, когда у вас плохой день. Позаботьтесь о себе и идите вперед, веря в завтрашний день. Помогли ли вам какие-либо из этих советов, когда у вас был плохой день? Сообщите нам об этом в комментариях и, пожалуйста, поделитесь этим видео со своими друзьями. Как всегда, ссылки и исследования указаны в описании ниже. До следующего раза, друзья! Суперспасибо за просмотр!